Людям очень хочется, чтобы их уважали и ценили. Это, на мой взгляд, правильное желание и стремление. Давайте поговорим сегодня о ценности человека. Человек интересное существо, он ценен и бесценен одновременно, причем бесценность может выражаться в полном нуле и бесценность может выражаться в том, что его невозможно оценить деньгами. Мы видим часто, что ради одного человека погибают множество других, когда дело идет о спасении, когда дело идет о каких-либо э, войнах, терактах и так далее. Так вот, в чем же ценность человека и как определить эту ценность? И, наверное, многие из вас постараются услышать о повышении собственной ценности, если вам не нравится, как вас ценят другие люди. А, человек оценивает себя сам, оценивает так, как он хочет, как он может. А правильно или нет, здесь уже решать не нам, это уже оценивают другие люди. Ценность человека прежде всего выражается в принятии самого себя, в контакте человека с самим собой, своим внутренним миром, своей внутренней глубиной. И чем больше я принимаю себя, тем больше у меня есть возможность погрузиться в мою глубину. Тем больше я понимаю, что во мне ценного, что во мне полезного и что я могу дать этому миру. Моя ценность именно этим и определяется. Есть моя внутренняя ценность, когда я себя определяю сам. Это так называемая моя персона. И тогда эту персону я могу как раз любить. Это то, о чем все говорят про любовь к себе. Я могу прижать ее к себе, как ребенка. Могу слиться с ней, сказать ей спасибо и показать миру свою ценность. Когда есть у меня внутренний контакт с собой, тогда моя ценность и ценность меня окружающими людьми, они очень близкие. Когда здесь есть конфликт, я ценю себя очень хорошо, очень высоко, а люди меня недооценивают то тогда вопрос принятия, насколько я принимаю себя и насколько я открыт миру, готов показать это, и насколько то, что я принимаю в себе, соответствует действительности. Например, я могла в школе пробежать какую-то стометровку на какой-то приз. И когда мне исполнилось 60 лет... Я помню о том, что я в школе хорошо бегала. И все это время, не только 60 лет, но все эти годы, я считала себя очень хорошим человеком, потому что тогда я пробежала 100 метровку на какой-то приз. Понятно, что за все эти годы значимость этого поступка все меньше и меньше. Тогда в школе, наверное, это было очень важно, а когда-то сейчас в 60 это не очень важно. И так далее. Принятие себя касается еще и момента. Мы принимаем себя когда-то тогда, или когда-то сейчас, или когда-то в будущем, <coughs> о чем мы ведем речь? Будущее нам неизвестно. Прошлое уже прошло. Я сейчас какой? Как я к себе сейчас отношусь? Как я себя оцениваю сейчас? Какой контакт у меня с моим внутренним миром, с моей глубиной? И насколько я в диалоге с собой? Насколько мой внутренний мир мне понятен и мне приятен? И насколько я это могу показать другим людям? Когда я это показываю, Люди это видят. Могут не сразу, но видят. И тогда оценки совпадают. А когда я себя недооцениваю, люди тоже меня недооценивают. И тогда получается, что они мне говорят одно, а я жду другое. И когда мои ожидания не исполняются, это называется обиды. Все наши обиды это когда мы ждем, а нам это не дают. Оценка и уважение других людей, к сожалению, на пустом месте не бывают. Даже если один раз меня уважали из вежливости, а даже если один раз меня оценили выше моих достоинств и так далее, то в следующий раз обязательно будет как-то по-другому. И обязательно будет вот эта корректировка, когда моя оценка и оценка мира будут совпадать. Поэтому, если вы хотите, чтобы вас уважали, и если вы хотите, чтобы вас ценили, начните с себя. И соответствуйте той картинке мира, которую вы хотите. Это касается и внешнего облика, это касается и внутреннего облика. Очень простой пример, когда дело касается трудоустройства. Многие только ходят по собеседованиям, жалуясь на то, что они не подходят на какие-то профессии. А есть другие люди, которым только стоит прийти в какое-то заведение, как мне недавно рассказывали. И ей сказали, идите, пишите заявление. Она удивленно спрашивает, а поговорить о а собеседовании? Да? Ну ладно, пойдемте, поговорим. То есть человека уже берут. Она ничего не сказала, ни одного слова, а уже подходит к этому месту. И так далее. Поэтому... Как обычно, когда мы что-то хотим от мира, подумайте, что мы даем в этот мир. Мир нам всегда отвечает «да». Он всегда готов на любую нашу убеждение, на любую нашу оценку. И если я что-то спрятал от мира, и мир этого не видит, то два пути – либо смириться с тем, что мир этого не видит, либо показать это, из своей глубины это достать и показать это миру, и получить то самое уважение, ту самую оценку, которого вы достойны. Вот это и есть достоинство – иметь то, чего вы достойны. А вот чего вы достойны, вы решите самостоятельно. И если это очень важно, поработайте над тем, чтобы это у вас было.